друзья всем привет всем привет сегодня мы будем забирать лифт который купили не купили а посмотрели для нашего подписчика его все устроило мы его забираем и отправляем его в другой регион ну и также вам покажем то есть японские мотоциклы заедем в компанию которая этим занимается посмотрим что они продают и сколько это стоит так, ну и вот он, собственно, сам этот лифт такой ярко-яр-ярко-бордовый -ярко красный цвет на литье, на летней резине. Вот литье немного в на Колеса стоят 55 на 16. Машина 2011 года. Небольшие нюансы по кузову. В плане вот небольшая царапина. Небольшая царапина, небольшая вмятинка. Ну и в принципе глобала, глобала такого нету. Автомобиль интересный в плане. В плане на автомобиле 12 палок но для автомобиля 2011 года да, это это слишком в общем как выяснилось палочки были накинуты накинуты по факту на данном автомобиле всего лишь 7 палок ладно сейчас его заводим заводим а, смотрим получается остаток у нас 50 километров километраж на ноль вот мы бешку скинули сейчас едем в транспортную компанию ехать нам наверное где-то километров 10 по дороге заедем попросил наш подписчик купить ему резину резину и ее. ну и соответственно посмотрим Посмотрим, сколько у нас останется километража. Да, вот единственное, что хочу добавить, для машины 2011 года, то есть она сохранилась прям реально достойно. У нее есть салончик такой чистый, ухоженный, знаете, не замызганный, не поцарапанный. Багажное отделение слегка, но а, багажное отделение это и есть, багажное отделение. Ладно, поехали. Ребята, сегодня у нас пятница, пятница 27 сентября. А завтра в субботу 28 сентября мы решили сделать прямой эфир то есть по нашему это будет в два часа дня так что заходите задавайте вопросы будем в прямом эфире общаться с вами отвечать на ваши вопросы читать отъехали, проехали от стоянки ровно два километра все время ехали вниз и мы вот сейчас продолжаем катиться катиться вниз у нас километраж не уменьшился он только поднялся то есть до 53 километров идет идет получается регуперация кстати стоил автомобиль 340 тысяч отдали его за 305 тысяч рублей вот взяли вот такого плана литье в этом месте 16 нам его упаковывают стоимость литья на данный автомобиль 15 тысяч рублей литье на 16 более-менее нормальной резины в этом месте не оказалось сейчас еще поедем за резиной. кстати вот зарядочка зарядочка уже переделанная кстати камера заднего вида заднего хода на данном автомобиле она с траекторией движения очень удобно брат наш поехал тоже красненький тоже лифт только грязненький у нас чистый давайте пока с вами едем, да, посмотрите на каких автомобилях ездит Владивосток, то есть э, вот едем, едем, ни одного автомобиля отечественной сборки да, отечественного автопрома вот она, лада стоит, одна единственная все основная масса, конечно, это все все японские автомобили смотрите, HR-V едет Делика, филдер, фанкарго, старый филдер, приус 20, Форестер, Вон Краун стоит, вон Бонга стоит, тоже старенькая, года не знаю какого, Чайзер стоит, года двухтысячного грузовик японский, дюна мазда японская, все, все Япония. Еще Титан едет rush pajero а тоже года 98 -го, mazda mpv так человек пропусти меня так вот приехали приехали за резиной значит докупили резину напоминаю здесь стоит у нас 205 55 на 16 взяли 205 60 на 16 на повыше резина практически новая она числе мельками стоимость комплекта 16 тысяч рублей сейчас так закинули аккуратно чтобы салон не вкоцал. естественно сейчас приедем в транспортную компанию нормально уже как бы разопрем все вот чтобы салон не был вкосом. сейчас будем дальше укладывать друзья и смотрите стоит даже вот Лансер, до да, приехал за резины каких-то там лохматых наверное, 90-х годов вот и он и он ездит по дорогам россии так выезжаем приусы очень много у нас э, гибридов раньше раньше народ покупал приусы да как горячие пирожки но в связи с тем что был поднят утилизационный сбор вот э, ценник, конечно на приусы выросли. сейчас беспробежный приус он стоит наверное, порядка там от 850 тысяч это более-менее нормальный автомобиль да? все как-то пересели на фиты и вот кстати что касается утиле опять планируют планируют его поднять следующем году то есть что будет как бы поживем время конечно покажет и еще такая новость то что собираются вводить с ноября месяца электронные птс -ки. вот тоже нужно будет обязательно затронуть эту тему пока еще никто не знает как это вообще в общем как это все будет выглядеть так но ну я вам напоминаю сейчас едем в компанию Double Line, которая занимается привозом автомобилей с аукционов ну и занимается мототехника поснимаем вам наверное возьмем немного и автомобили сколько стоят они в компаниях и а, сколько стоит японская мототехника вот сейчас едем по улице называется военное шоссе это такая а, как сказать автомобильная улица да вот с левой стороны магазины автомобильные с правой стороны автомобили магазины вот проехали раньше был а, такой небольшой авторынок в плане запчастей вот, ну и все как-то перестроили, в плане благу, благоустроили, по, понаделали павильончиков. Вот, народ повыкупал квартиры на первых этажах. И пооткрывались автомобильные магазины. Ну и смотрите, вот вдоль дороги на обочине стоят одни японские автомобили. Вот за все время то, что мы едем, он, по-моему, Газель, да, поехал, да. Но это не считается, это, как сказать... А, это городской автомобиль. В плане. <смех> не в плане Газель городской автомобиль, а в плане он э, городу принадлежит. Полиция у нас ездит на Hyundai. Ну Вот так, естественно, все жители предпочитают. Только японские автомобили. Ладно, вернемся к теме. Значит, э, проехали мы с вами 6 километров 200 метров было 50 километров стало у нас 58 по горам мы не ездили в плане вверх не поднимались в основном только вот за вот эти шесть километров либо ровная дорога либо спускались вниз смотрите марк стоит 90 кузов колдина старенькая стоит хорек стоит аксио Эскуда, карина стоит улыбка Саксид стоит, ноу стоит, везель стоит, SX4, все, друзья, правый руль. Но раз, два, Прада стоит правый руль, Паджера и О правый руль, Двенгровод, Ипсум, еще одна электричка, Делика, вот же стоят, Харек, аксио гибрид стоит, Прадик стоит, Алион стоит. Ну вот, правда, у вас едет. Ну и то у вас это военный у вас едет с черными номерами. Перед нами стоит Форик, это самый самый первый кузов выпускался он с 97 -го года. Ну это Дори Стайл, как я уже сказал, самый первый кузов. Вот Форестер в переводе означает лесник. Так, ну вот, проехали 8 и 9, да, практически 9 километров, вер вернулись к начальной отметочке, 50 километров, как у нас было на начале, да, когда мы отъезжали от стоянки. Опять едем вниз, ну, в полпути, полпути уже пройдено, даже, наверное, чуть больше. Так, ну что я вам хочу сказать, практически приехали, вон она отправка то есть пройдено расстояние 23 километра 700 метров дано ну, пускай там 800 тут осталось 100 метров остаток был 50 километров сейчас 47 ну, по дороге конечно была рекуперация но в принципе то есть допустим я доволен до да, состоянием батареи на этом автомобиле так друзья ну вот мы приехали в компанию доволен uh, да есть немного автомобилей все с ценами начнем с автомобилей и зайдем уже на открытую парковку там стоит множество множество мотоциклов великов небольшие квадроциклы и даже даже водный мотоцикл есть вот toyota rumion восьмой год с люком белый первомутровый цвет передний привод 560 тысяч стоит данный автомобиль toyota prius 20 кузов восьмой год естественно это гибрид 555 тысяч inside десятый год серый цвет на литье 495 тысяч рублей ну давайте так то есть автомобилей мы тогда большое количество снимаем цен сегодня все-таки обзор у нас именно на именно на мототехнику вот стоит велик велик на бензине на бензине видите тут honda people что я так понимаю 2000 год 30 кубических сантиметров объем 75 он стоит представляете за велосипед 75 тысяч. дальше у нас стоит электровелик нет это тоже бензин 9 год 1 в.д. 30 тысяч рублей ямаха пас а это у нас стоит электро электровелик ямаха пас 14 год почему электро это тоже бензин стоит все бензиновые велика 35 тысяч рублей то есть 35 30 75 тысяч рублей за японский велик рядышком стоят два вот таких каких-то мини мини мопеда до да? honda красного цвета 13 год 200 кубиков кубических сантиметров 115 тысяч suzuki senior car 2000 год бензин 0 литров 75 тысяч вот это я так понимаю это стоит электро вот у вас сзади корзина такая есть даже смотрите подлокотники ну вот смотрите мы зашли получается на территорию да видите сколько много всяких разных то есть есть на любой не знаю вкус цвет объем водная техника стоит звон на продолжение идет дальше сейчас вам немного покажем цены ну и что за мотоциклы давайте наверное начнем вот с данных мотоциклов, хотел сказать автомобили, с чопперов. У них специальное место отведенное, вот они стоят, вот они стоят. Значит, Сузуки интрудер 2005 год, 800 кубических сантиметров, 255 тысяч. Далее, honda Магна 1987 год, получается 750 кубиков, стоит он 185 тысяч. Honda Stit 400 1988 год 400 кубических сантиметров 130 тысяч рублей. Давайте просто посмотрим на состояние мотоциклов. Все мотоциклы это Япония. У меня глаза разбегаются вот этого множества. Yamaha uh, Dragster 400 1997 год 400 кубических сантиметров. 135 тысяч. Ну, я так понимаю, он немного подешевел, да, стоил он 140 тысяч рублей. седуха такая кожаная. Honda Shadow 498 год. 400 кубических сантиметров 165 тысяч. То есть, тоже, видите, все доступно. Пожалуйста, цена есть приходите смотрите покупайте давайте выйдем немного на свет то есть вот эти вот уже до да, стоят они большинство с такими со стеклами вот я так понимаю ветра защиты yamaha Стар, star 97 год 1 и восемьдесят 285 тысяч Кавасаки will полторашка, полторашка 99 год 205 тысяч рублей Ямаха Верага 1:1 95 год, короче говоря, литровый, литровый 205 тысяч он стоит. Что еще тут интересного есть? Ямаха тоже вот Верага 1:1 205 тысяч он стоит. Далее вот здесь уже ближе получается к окошку стоят подороже Харли Дэвидсон. 2003 год практически полтора литра представляете да, на мотоцикле полтора литра 385 тысяч еще один стоит седьмой год 1 580 460 тысяч смотрите как он блестит весь Далее тоже смотрите Харли Дэвидсон 5-й год 1.130-375 тысяч. ямаха 2002 год, 1,1-265 тысяч. Кавасаки, 11-й год, 900 кубиков, 315 тысяч рублей. Honda, 98 год. вы ну, смотрите, здесь вот как реально, как на, на автомобиле, да, двигатель такой объемный. Он прям как на пасеке, наверное, на каком-то стоит. Так, вот сели мы на Хонду, да, 94 год, 1100. А, получается, здесь у нас идет кто-то там газует. Ну, в принципе, да, клево. Я как бы на мотоциклах ездить не умею, не знаю. Так, главное, и вот знаете, вот сажусь, да, на него он такой, прям вот, короче, амортизаторы работают, удобный. реально удобный. Главное, чтоб никуда он сейчас не свалился отсюда ладно значит а далее смотрите ряд идет это у нас дорожные туристические мотоциклы бмв бмв бмв вот грядка у нас идет бмв второй год 260 тысяч рублей 1150 кубиков 325 тысяч Тут да, он мощный такой. То есть защита, я так понимаю, и для лица, там, для головы, для фар, для рук. Защиту на бак на надели. Вот здесь рюкзак. Ну, такая сумка удобная, да, что-то можно туда положить, засунуть. По бокам. Два бардачка будем это называть. Ну и сзади у нас идет бардачок. Два человека сюда. Влазит. А, спидометр у нас 240, пробег у мотоцикла две тысячи. Ну, что у нас здесь еще есть? Указатели скорости, бак, мод бак и тахометр. Объем тоже 1150, Ну да, литровый. То есть едут, я так понимаю, не очень-очень быстро. Ладно, далее, что тут у нас? Это более BMW это у нас honda пошли 6 год 650 кубиков suzuki 12 год 650 кубиков 415 тысяч еще один бмв 98 год 11 и 250 тысяч следующий suzuki в втором какой-то литровый четвертый год 380 тысяч еще один пятнадцатый год 650 кубиков 425 тысяч honda honda stx 1314 год 1 и 3 585 тысяч он стоит yamaha fg 1300 2002 год 1 и 3 325 тысяч он стоит радиатор Все автомобили чистые, Ой, автомобили, видите, я уже <смех> занимаемся машинами, а я брал автомобили все. Все мотоциклы чистые. бмв Тоже бардачки такие, раз, два, три сидушки кожаные ну тут видно да то что сиденье оно не подкрашивалось, потому что если кожа подкрашивалась бы да однозначно вот этот вот косяк бы убрали бы здесь у нас 240 тахометр до тысяч. седьмой год r12 00 rt 1200 445 тысяч стоил 465 сейчас 445 Кавасаки десятый год 1.4 475 тысяч. Хонда 1.2 525 тысяч. Смотрите стоит два снегохода, то есть один нормальный полноценный да такой Артик cat Snow Pro десятый год 600 кубиков 235 тысяч. Вот это поменьше. И обратите внимание, 1987 года выпуска, да, вот это Ямаха, 125 сантиметров, кубических 155 тысяч. И он ездит, он продается, он работает. Я так понимаю, вот это вот идет двухместный. Да, прикольно, конечно, такое. Как видите, крытая стоянка, то есть чисто, все доступно. Так, это у нас водник, водник с телегой. Цена не указана здесь. 15 год четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят кубиков колосаки десятый год 650 305 тысяч honda st 1193 год 245 тысяч апреля какая-то мана восьмой год 850 кубиков 250 5000 рублей, ребят, в названиях мотоциклов, да, не силен. Yamaha F G 13.05 год 1.3 335 тысяч. Третий вот стоит Yamaha Yamaha YZ F 1000R 97 год 215 тысяч рублей. Вот мне он очень нравится. Такой, знаете, у него агрессивный внешний вид. купить себе по мотоциклу ездит ездить на осмотр автомобилей без пробок 180 пробег 34 тысячи тахометр до 13 тысяч показывает еще вот температуру температуру масла давайте посмотрим на шоссе на кольцевые значит kawasaki кавасаки. кавасаки третий год 1.2 315 тысяч стоит мотоцикл honda 5 год 800 кубиков 285 тысяч еще один kawasaki 900 кубиков 2001 год 235 тысяч honda 2000 год мотор 1.1 285 тысяч следующий kawasaki 10 год десятый год 1 4 500 100 575 потом 565 сейчас 555 тысяч Стоит, но они такие конечно огромные, огромные, удобные мне нравятся бак 320 на спидометре пробег пятьдесят тысяч на мотоцикле. Вот такой вот мотоцикл. Ябуса какая-то 1 и 3 тысяч вот так, так ну давайте вот на туристов да еще посмотрим туристический мотоциклов сначала вид сзади вид сзади как видите они все с ящиками с пеналами с бардачками для путешествия в рюкзаке да на мотоцикле много не увезешь то есть это у нас BMW. BMW, он время показывает 14.08 бмв третий год 650 кубиков 195 тысяч еще один бмв тоже третий год 650 кубиков 185 тысяч третий тоже бмв но это все бмв серия бмв 240 тысяч так а далее что это у нас идет это у нас идет kawasaki седьмой год 650 кубиков 285 тысяч еще один бмв 12 год 650 кубиков 285 тысяч да. вы смотрите стоит еще один harley-дэвидсон восьмой год 1580 кубиков 460 тысяч посмотрите как он блестит в каком он состоянии продается У него установлена японская система для карт, да, для платных дорог. И вот еще стоит. Ну, это можно, да не можно, это стоит двухлитровым можно так сказать. Ямаха, восьмой год, видите, 1900, 410 тысяч он стоит. Такие, конечно, серьезные аппараты, очень серьезные. 290 на спидометры вот еще смотрите стоят такие интересные экземпляры suzuki ван ван 200 2002 год 110 тысяч ямаха 2001 год 200 кубиков 125 тысяч ямаха tw 200 так мне надо как-то вот вот это голову нагинаю. 2000 год 200 объем 130 тысяч. suzuki 1 1 207 год 135 тысяч. Вот красовики... Ну и вот они пошли погонять, которые эндуры. что это Сузуки ДР z 400 с 2000 год 400 кубиков 250 тысяч он стоит следующий пятый год 400 кубиков 285 тысяч kawasaki супер шерпа 250 объем 2004 год 150 тысяч стоит yamaha lanza d Т двести тридцать, девяносто седьмой год сто семьдесят пять тысяч. Кавасаки шестой год, двести пятьдесят кубиков сто восемьдесят пять тысяч. же видите машина, машина опять я про машину мотоциклы не новые то есть они реально я так понимаю их просто помыли да то есть не подкрашивались ничего если бы красили обязательно бы это бы закрасили 98 год 185 тысяч Honda 2004 год смотрите с такими мощными амортизаторами стоечками до да, 285 тысяч давайте вот еще ряд возьмем пробежимся просто по цене до да, 200 тысяч 205 220 тысяч 195 175 190 7 год 285 тысяч 95 год 185 тысяч 94 год 180 тысяч 98 год 205 тысяч 94 год 175 тысяч я думаю, вам уже ясно и понятно, да, то есть есть, еще раз повторяюсь, как бы и под бюджет, и под, под бюджет, ну и по а, техническим данным, либо это для путешествия, либо это где-то там по лесу погонять. Вон еще такие мини-квадроциклы стоят, посмотрим их. смотрите смотрели honda трс 90 98 год 165 тысяч yamaha uf 195 год 100 с объемом 100 кубических сантиметров 115 тысяч ну, вот это вот такой знаете какой-то вот он детский suzuki lt да, 80 до 80 крузак 1987 года выпуска 80 кубиков 120 тысяч вот смотрите еще стоит несколько бмв шестой год 1 2 425 тысяч он такой же прям мощный какой-то идет То есть посмотрите да по объему как они выглядят насколько они большие можно сравнить до да? а, honda varadero 2005 год литровый 405 тысяч ну и соответственно цена тут уже идет подороже Трум а, тигр 800 2012 год 575 тысяч рублей ну вот это вообще монстр стоит то есть а, honda africa twin литровый 2017 год 2017 год 765 тысяч он стоит ну, как бы не дешево за 765 тысяч можно и машину купить, но это это новье. 2017 год. В общем, понимаю, компания Довалайн, да, все доступно, все покажут, расскажут, выбор просто огромный так давайте вернемся к этим великом да потому что поначалу я тут немного напутал запутался что из них бензин что из них электро в общем бензин 0 то есть он идет электро да он напоминает 14 год 35 тысяч рублей второй велик тоже идет электро девятый год 30 тысяч рублей а вот этот вот идет бензиновый объем у него 30 кубических сантиметров и стоит он 75 тысяч рублей Плюс вот этот мотоцикл, он у нас идет, так понимаю, тоже электро, он идет. Да, вот 0 01ВД восьмой год, 195 тысяч он стоит. Вот она его идет, батарея. Есть, чтобы знать бы, сколько он на этой батарее проедет. Ну соответственно, вот здесь высвечивается заряд, то есть минимальный, максимальный. Друзья, и многие просили Биби, да, по наличию посмотреть. Так как на рынке их не очень много вот смотрите стоит субарик да в той же компании в компании давай line subaru dex десятый год 13 передний привод 455 тысяч рублей он стоит я так понимаю это родной аукционный лист три с половиной балла пробег 125 тысяч по кузов, в принципе автомобиль целый конечно нужно посмотреть по толщине мира но сколько вот если честно не проезжали до да, на проверку автомобиля в данную компанию то есть у них всегда все соответствует аукционному листу это не реклама какая-то это вот просто я вам говорю из опыта давайте еще нового захватим райдер черный цвет литье обвесы 15 год 4 воды Стоил 545 сейчас 535 тысяч три с половиной балла 123 тысячи пробегу замена переднего правого крыла но и все целое он идет на климат-контроля